Он говорил, что любит многих женщин, и что не может ей принадлежать, что он свободен, слишком переменчив, не стоит ждать его и ревновать. Она смотрела вдаль, не отвечала. Лишь сигаретный дым клубил в окно и улыбалась, словно вспоминала, что где-то это видела в кино. А он сказал, «Ты нравишься мне, детка, давай побудем вместе пару дней. Ты, правда, не блондинка, а брюнетка, и я люблю немного похудей». Вздохнула, затушила сигарету, к нему прижалась, нежно обняла, в глаза взглянула, привыкая к цвету, добавив поцелуями тепла, он понял, что она не возражает. Наверное, много знала ты мужчин. Добавил, как твой запах возбуждает. И ты, словно пластилин. И, уходя, сказал, Все было мило. Пусть это будет только тета-тет. -а -тет. Предупредил, чтоб только не звонила. Я сам перезвоню тебе. Привет. Она кивнула и рукой смахнула пылинки, незаметные с плеча. Опять ему глаза на миг взглянула, и дверь закрыла с помощью ключа. Он ей послал десяток сообщений. Она молчала. День, и два, и три. Он знал уже количество ступеней в подъезде от крыльца этой двери. Он дозвонился ей спустя неделю, Спросил, срывая голос, где была, Я оправдания женские не верю, Так как ты развлекалась без меня? Она, не отвечая, отключилась. Он приезжал, стучал и вновь звонил, И как-то дверь в ночь ее открылась, Где, как щенок, он жалобно скулил. Она его на кухню пригласила, И предложила кофе или чай. А он сказал: "Ты сердце мне разбила. Прошу меня, ты больше не бросай". Вздохнула: "Не ходи без приглашения". А он ответил: "Будь моей женой". Она сказала: "Это заблуждение. Люблю свободу". Хорошо, одной. Он закурил дрожащими руками. И холодом сковала все внутри, и скулы заходили желваками, и в сердце будто вставили штыри. Сказала, «Жизнь менять не собираюсь, что ничего тебе и не должна, и что на шее вроде не бросаюсь, что привыкла быть уже одна». Он молчал. А что он мог ответить? Ему никто отпора не давал. Еще такую женщину не встретить, которая сразила на повал.